Когда умру, мне башмаков не надо Пусть дышат ноги, лучше обувь снять И причитать не разрешай им, ладно? Пусть просто вспоминают свою мать И причитать не разрешай им, ладно? Вспоминают свою мать Когда уйду, ты не грусти, не нужно Сплети с песен красочный венок Пошли мне просто поцелуй воздушно И выпей за меня виноглоток Пошли мне просто поцелуй воздушно За меня глоток. Живи за нас двоих, встреча рассветы. И тополек с березкой посади. Уходят ночью тихою поэты, оставив свои звездные дожди. Ходят ночью тихою и поэты Оставить свои звездные дни.